друзья всем привет я думаю многие кто живет в квартирах, в домах знают что такое москитная сетка они к сожалению со временем приходят в негодность то есть они начинают рваться сыпаться от солнца от ультрафиолета купить такую конечно можно заново но зачем покупать если можно восстановить и сделать ее самому давайте посмотрим видео я сам первый раз буду делать и вместе с вами все это сделаем буду использовать обычное шило подцепляем уплотнительную ленту И вытаскиваем ее. Она хорошо вытаскивается. Вот мы ее вытащили. Дальше демонтируем старое полотно. Оно прямо, видите, оно уже сухое. От ультрафиолета оно прям крошится. его естественно выкидываем в любом хозяйственном магазине я просто даже сам не знал продаются вот такие вот москитные сетки на отрез метражом я взял два метра не знал 0 полтора метровую на 2 метра не знал размер окна ну просто вот спонтанно купил теперь мы ее укладываем то есть делается все элементарно и просто уложили чтобы у нас было Немножечко с запасом. Берем нашу уплотнительную ленту, неважно с какой стороны ее ставить. Тут углы уже замяты, немножко вставили. Тем же самым шилом она хорошо утапливается. Когда одну сторону сделали, переходим на последний угол, натягиваем и у нас вот так вот вставляем. Я даже понял, что напильником это делать удобнее, он плоский. И вот так вот раз наживили. И теперь всю линию проходим. Она хорошенечко натягивается. Так что тут даже можно не переживать. Все, готово. Сэкономили мы. Я потратил на это 100 рублей за все. Теперь берем либо канцелярский нож, либо канцелярское лезвие. Ну, но лучше ножик. Прорезаем и по краю. Срезаем. Видите, у нас хорошо натянутая сеточка новенькая можно сказать я не знаю сколько сейчас но стоит готовое купить но ну, сделать самому гораздо проще так что ребят пользуемся покупаем в любом строительном магазине все это продается все это есть надеюсь был полезен ставьте лайки подписывайтесь сегодня будем делать сами решетку вернее москитную сетку без решетки москитную сетку поставим вместо решетки. Для этого нам понадобится самая простая москитная сетка, которая стоит 100 рублей метр погонный. Вот как раз мне здесь на два окна хватит. То есть под затратами мои 100 рублей. 2 доллара. Складываем ее вдвое и разрезаем напополам. Для помощи канцелярского нога. Получаем два кусочка. Теперь нам необходимо вытащить саму уплотнительную резинку.